Что-то пишут, что-то читают. Вот это хороший закон, если нет объективных причин ее уважать. Да мы даже не думали об этом. В этом плане людей наказывать согласен надо. Настолько сейчас все запутано. Это Тоже интересный момент. Любому неугодному человеку можно будет закрыть. все. Но цензура все равно должна быть что нельзя, допустим, обсуждать власть, не практиковать, то есть штраф 5000 тысяч, если я не ошибаюсь, то есть это как бы не очень, потому что любая конструктивная критика, должна как бы добраться к власти? Это вообще очень плохой закон, потому что, к сожалению, у нас правосудие не является независимым, судебные органы у нас не являются независимыми, и, но нельзя считать, что применение этого закона не ограничит простую свободу слова. Его можно будет трактовать как угодно, и любому неугодному человека можно будет закрыть. Понятно. Нет, ну вы знаете, вообще, если власть у нас есть, то ее надо, ее все-таки действительно стоит с ней считаться и как-то уважать. И, конечно, наверное, надо какие-то вещи, ну, меры какие-то принимать, на самом деле. Какая бы власть ни была, если власть сейчас данные есть, то все-таки уважать, то важности. Неуважение к обществу. Неуважение к обществу или органам государственной власти. Ну это разная вещь. К обществу, то, конечно, да, должно включать. А если, ну, к органам власти, в принципе, если конструктивный критик, то нормально. Mm. Как бы я считаю. Получается, что, получается, сделал репост, за того пришли, что ли? — Ну, знаете, у нас законы все принимаются только в одну сторону, в сторону ограничений свобод. Mm -hmm. Власть, которая пытается заставить себя уважать, в принципе, не, никому еще на пользу не шла. Если нет объективных причин ее уважать без, так скажем, тычков с ее стороны, что тогда можно речь трясти. Если бы были поступки, дела, то возникла бы и ответная реакция у людей. Не было бы, никаких бы и никаких гневных высказываний в их адрес, А так все закономерно. Еще слышал, что издание... Ну, это хороший закон, допустим, СМИ, которые не очень известны, могут распространять фальшивые новости. То есть вот это не очень. К кому будет применяться? Зачем это все? Не знаю, денег, наверное, еще больше надо. А кому это будет применяться? Ну, к обычным людям, которые... Что-то пишут, что-то читают По факту, короче, ну, по факту, они ничего не докажут И, ну, найти этих людей практически нереально будет А если речь идет о журналистах, которых найти легко? А... Ну, если про журналистов, опять же, смотри, тоже интересный момент Открывай любую новостную страницу, там новостей, фейков, согласен, очень-очень много вот. Ну и в этом плане людей наказывать согласен надо. Вот. Но опять же, должны быть какие-то разграничения. За что наказывать именно? Все зависит от человека. Если человек привык объективно смотреть на вещи, он прежде чем принять к сведению какую-либо информацию, сам попытается найти подтверждение. Ежели человек верит всему, что на заборе написано, ну просто поменяются лица, которые эту информацию будут под нужным углом подавать, как это делается, например, на центральных каналах все. А по поводу паники или не паники, но если человек пугливый, то тут как не огораживает, что ему не преподносим, все равно может быть состоянии паники. Те люди, которые будут с трех сторон на это все смотреть объективно и искать доказательства, они все равно либо будут и так спокойны, либо и так будут тревожиться. Но, с одной стороны, вроде любые ограничения, это кажется, что ограничивает какую-то твою свободу. Но если другая сторона, что действительно иногда там много того, что я бы не хотела, чтобы видели, например, дети, которые сюда имеют доступ. Ну, я не слышала об этом, но я mm. просто хочу сказать, что непроверенной информации там и так достаточно. Потому что ее действительно много. И вот дети, которых, с которыми я, допустим, у меня дополнительное образование, школа искусств, да, но дети-то сидят там, а информацию это надо уметь сортировать. Там очень много всего э -э, лишнего. Понимаете, действительно, это а, проверенная информация. Да, не, ну, дети не разбираются в этом, понимаете? В интернете очень много информации, которую, допустим, детям там до 13-14 лет нежелательно видеть, да, вот, но в данный момент это никак не разграничено. Но опять же, тоже, с другой стороны, если взглянуть, есть родительский контроль. Поэтому, с одной стороны, политика неплохая, но она неправдумная. Здесь сложная ситуация с фейк News. Вы услышите какую-то новость, публикуете ее, да, например для того, что вы хотите там, поднять общественность на то, чтобы, грубо говоря, вот, бороться с вырубкой вот этого вот прекрасного парка. А... а администрация города говорит, да вы что? Да мы даже не думали об этом. Вы идете по той же схеме. Есть разные следственные комитеты, которые могут ну, провести проверку достоверной или недостоверной информации. Ну опять же, если журналисты выкладывают что-то раньше времени, без каких-либо комментариев, да, вот, то ну, за это тоже можно наказывать. Наверное, все-таки все имеет право на жизнь. да? Кто-то э, все равно на какую-то линию мы выйдем, и нам донесут все равно какую-то правду. Один человек думает так, он был ближе к этому событию или еще что-то. И поэтому, наверное, все-таки можно. Но цензура все равно должна быть. Вы понимаете, настолько сейчас все запутано даже для взрослого человека. Понимаете? А тут все-таки... А я опять же на детей сворачиваю. Уж простите, Но... я пошла. По поводу ограничений. Недельная инициатива, потому что так или иначе те, кто захотят, все равно обойдут эту блокировку. Те, кто не смогут ее обойти, скорее всего, эти люди и так пользуются в основном внутренними, практически внутренними ресурсами. на законы закон еще... достаточно серьезный и так. Их реализовать пока еще не удалось. Я Надеюсь, что реализация вот конкретно этого закона, она потребует слишком многих денег для того, чтобы это было реализовано на практике. То есть такой чисто технический оптимизм? Чисто технический оптимизм, да. Я имею некоторые отношения к телекому. Вот. Я представляю, сколько это стоит денег. У нас и так все государство находится в таком полуосадном режиме. Если у нас еще информацию также забором обнести ну получится некое некой подобии того же Занавеса Железного. государства страну в крепость превращает. То есть вы считаете, что угроза извне не очень реальна? Или... Она реально, она всегда была. Всегда были какие-либо, так скажем, действия со стороны, которые вызывали двоякое впечатление. Но сейчас эти все действия до да, простых людей доходят, сейчас у людей есть возможность самим дать этим действиям оценку, анализировать. А если это все опять заблокировать, зашифровать и подавать только то мнение, которое интересует власть, то ну, та же самая пропаганда получится, которая была при советской власти. Мнение будет формироваться кем-то сверху. Плохо это, хорошо ли, если это будет с идеологией, как было через 20 века, ну тут еще можно подумать, а если это будет как сейчас, без идеологии, непонятно зачем, нет ничего хорошего из этого не будет